Спасибо Академии Вебком, особое спасибо Сергею Кузьменко, реальный курс SMM это... Тема. То, что мы хотели, мы получили, а избавились от предубеждений по поводу социальных сетей и работы с ними, мы за время этого курса сверстали стратегию, запустили рекламные кампании, мы уже получили реальные результаты, заявки и продажи на нашем, по нашей теме. Поэтому курс реально хорош и рекомендуем его прохождению.